привет мой дорогой друг и сегодня я покажу тебе как сделать вот такие вот пластиковые контейнеры для метизов из обычных пластиковых бутылок не забудь написать свой комментарий а также подписаться на канал если не подписан ну а мы погнали первое очередное что нам нужно сделать это подобрать брусок по размерам вашей емкости К примеру вот этот контейнер был сделан из более крупной бутылки двухлитровой длина у нас 13 половиной длина была также рандомно подобрана четыре с половиной толщина и ширина у нас чуть больше 7 первое что нужно сделать это естественно померив бутылку чуть больше отрезать вот такого плана и загнать уже сюда брусок далее что нам нужно нам нужно подвернуть вниз вот таким вот образом а затем и бока вот таким вот образом все вот так вот подвернуть далее берем степлер желательно делать это вот действительно сразу все чтобы потом не выколупывать из разных слоев скобки берем степлер и прибиваем далее далее у нас все готово берем либо фен либо горелку, но фен более технологичный и начинаем греть. Главное не перегреть. Даем остыть и уже после всего этого берем нож и аккуратно, и аккуратно вот так вот по борту начинаем подрезать. Почему именно по борту? Потому что вот эти края будут цепляться за дерево и даже если вы вырежете вот так все прям сверху по краю, вы ее не вынете, брусочек я имею в виду. Если делать это не спеша, то ничего страшного, руки не порежете. Вынимаем. Первую часть есть. Нужно вынуть скобки. И теперь мы можем немного, так сказать, расщепить вот этот сверток и выдавить брусок. Готово. Сверток возвращается в свое положение. Его можно закрепить либо бумажным степлером. Я же его закреплю с помощью обычного клея. Просто пару капелек. Зажмем, оставим на 5 минут. Ну что, еще один контейнер готов. Куда можно пересыпать метизы. Понятное дело, что он по бокам как бы довольно жиденький, но тем не менее ребра у него есть. И поставить на полку для хранения вполне себе пригодно и выглядит вполне не сильно парфозно, допустим, как те же канистры обрезанные. Так что, кому понравилась идея, прошу написать комментарий. Идея не моя, нашел также в интернете, но поставьте, поставьте лайк и напишите ваш комментарий. Спасибо и пока.